Привет, друзья, подписчики, коллеги. С вами дядька Демонует на канале "Земля наша". А у меня интересная новости. Я сейчас на GoPro снимаю экшен камеру. Ну, посмотрим качество видео. Я тут, они не записал ролик. Не знаю, получится хорошо смонтировать не важно сейчас у меня другая срочная новость как вы знаете у меня можно если зайти на страницу моего канала есть справа вверху кнопки моих соцсетей там twitter вконтакте Инстаграм. ну собственно Ничего там такого особенного нет. ВКонтакте у меня есть страничка, тоже Земля наша называется. Но там я ничего. Хотя тоже эти ролики, которые я для YouTube снимаю, тоже я их выкладываю. Но такого больше ничего там интересного нет. Обычно там копи-пастом какие-то новости про самостоятельные путешествия, про туризм. Я выкладываю и, в общем-то... Э, э, ну, есть, есть несколько альбомов фотографий там я своих за, загрузил. Так, какую-то музыку, которая мне нравится. Музыка в дорогу, там есть такой э, альбомчик. Ну и, в общем... Э, с, года два я эту группу веду. Ну, так, ради развлечения... И для ну, каких-то там событий отметить, потом вспомнить можно было. И вдруг я не могу в эту группу зайти. Нет, я вообще не смог в контакт зайти. Меня забанили за нарушение правил сообщества. И я начал разбираться что что случилось на самом деле это как бы что-то надо нарушить э, такое сильно на хулигане чтобы забанили обычно говорят там поменяйте пароль возможно вас взломали а тут в общем вот так забанили на, нормально но все-таки пароль я потом поменял но в эту группу я войти не могу, и потом и вторая группа отвалилась, это моя школьная, там, где я в школе учился, там я был администратором, тоже ее заблокировали. Я начал писать в поддержку, и смотрю, эта группа моя, которая «Земля наша» называлась, называется «Взлом», «Вконтакте», «Инстаграм», и там что-то такое и значок такой красный ну вот я продемонстрирую я успел это заснять хотя поддержка прислала они говорят побыстрее это все уберите ну иначе там другой э -э, э -э, как бы администратор зайдет и ну, тут же опять вас забанят ну да я нажаловался в течение 24 часов они решили мою проблему с, обо... с обеими группами, сказали потом написать, чтобы мои группы в поиске восстановили. Вот я написал, еще не знаю, там восстановили, но я думаю, что восстановят У меня в поиске. Враги, они по... порушили у меня структуру, позакрывали разделы мои там видео, Оставили только то, что на стене было, и подписчиков. И им-то надо... Ну, как бы это рейдерский захват моей группы. То есть люди взламывают, видят группы с подписчиками. Подписчики все нормальные, живые, как бы. И они потихонечку эту группу сначала делают так, чтобы вконтакте ее заблокировал, а потом потихонечку разблокируют и переводят ее на другую тематику начинают там рекламировать свои какие-то вещи и делают эту группу коммерческой своим коммерческим проектом там у меня около тысяч человек в принципе ну в общем-то не неплохая аудитория и может быть это конкретно против меня лично был такой вот э, демарш но в интернете бывает так что ты кого-то обидишь ну например там э, в правилах группы было такое чтобы э, свою рекламу без спроса не, не размещать на, на стене там в каких-то моих группах я писал. а люди как упоры ты продолжали один раз два там предупреждаешь стираешь эту рекламу они продолжают как бы свое дело Васька слушает, доест, как, как говорится. Но ну, я там на неделю заблокировал, на месяц в черный список. Кого-то, может, вообще в черный список занес были такие персонажи. Я, собственно, их не запоминаю, что мне с ними делить. Но, может, они меня запомнили. И вот э, удобный... Повод нашелся отомстить, как каким-то образом взломали, ну не знаю, вот э, сейчас ВКонтакт мне прислал ссылки на антивирус, э, там для компьютера э, свой какой-то ВКонтакте. Он у меня нашел пару таких подозрительных файлов, и я их от греха подальше стер, хотя там можно было... Выбрать действие, стирать, не стирать. Удалил я оба этих подозрительных объекта на телефоне. Они мне Касперского прислали. В общем, Касперским я загрузил, прошелся, отсканировал и стер я этого Касперского. В принципе, он мне не нужен, но вирусов не обнаружено на телефоне. Так что, возможно, через компьютер внедрились враги, да. И один из в одной группе администратор был человек, которого я знаю. Ее не стал, не стала администратором, вообще удалили из группы. А появилась другая якобы девушка. Потом, когда я в профиль зашел, там мужской пол отмечен. Алина там какая-то, неважно. Человек в принципе гру... Профиль давно существует Там друзья какие-то есть Какие-то вот она В стене своей записи выкладывала Уже давно Поэтому я думал Она ли лично Эту атаку Участвовала в этом рейдерском захвате А ведь может быть И ее взломали Как меня И как бы Назначили от моего имени администратором Потом меня из администраторов удалили Моего человека удалили А с ее аккаунта как бы там уже гру... изменения в группе внесли Такие, какие они хотели В общем, я правда нажаловался на нее Не знаю, будут к ней что-то применять ну, как минимум, наверное, попро попросят ее поменять пароль. Это тоже, это уже как бы позитивно. Значит, с ее аккаунта уже не будут внедряться. Так что вот, смотрите, так я этой группой ничего не зарабатывал. Я вообще в интернете еще ничего не заработал. Как бы вся моя деятельность такая хаотическая. И, конечно, хочется научиться но не хочется каким-то выглядеть попрошайкой или халявщиком. То есть хочется именно зарабатывать на рекламе. Чтобы там люди, которые занимаются бизнесом, в моих сообществах давали рекламу. как бы И небольшие, там пассивный доход бы у меня был. Как бы. Вот, но... Пока нет, пока продолжается изучение разных сторон вот этой интернет-жизни, но безвозмездная, значит бесплатная. А вот если бы кто з, группа приносила доход, и вот так у него взяли и ее увели бы, вот обидно, я считаю, да, если человек еще где-то там издалека у него трудно как бы связь, интернет не может оперативно решить эти вопросы Это вообще конечно подох очень сильный так что опасайтесь таких людей, берегите свои аккаунты, не скачивайте каких-то приложений левых да, я еще тут как-то пытался изучать SEO там некоторые аспекты И, может быть Залез туда, не надо. Берегите себя, берегите свои ресурсы. Всем мира и добра. Вот. Смотрите, мои боги, будет еще много чего интересного. Всем все счастливого.